И приветствую всех на прохождении The Dark Pictures. Перед началом просмотра возьмите чай, печенье и приступаем к просмотру. И не забываем, конечно, подписываться и ставить лайки. Это очень важно. А еще пишите комментарии. Так, слово. Я видела такое в домах пастухов. Они явно,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 Ой, Ты как? Сейчас. Минуту. Ладно, не умрём. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. Что, решила устроить мне бойкот? А что тебе сказать? Не знаю. О, ружелинка Оно ни на одно животное не похоже. Ты правда хочешь об этом говорить? Почему она тебя там бросила? Конечно. Хезе. Но перед этим у нас был тесный контакт. Насколько? Она меня покоцела, и я отключилась. С тех пор хреново. Плющит, тошнит. Сначала думала шок, но это все не проходит. Яд? Возможно. Но действует ага. очень не сразу. Не похоже на яд. Вести? Мне это откуда знать? Ты же ученые. И я со спутниками работаю, а не с ядами. И я не биохимик. Я поняла. Опа, Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Хорошо, я здесь. Обещай, что не бросишь. Давай заверение. Не брошу. Обещаю. Но О, убедительность мне, выросла. Что с тобой сделали? Она вс посмела, потемнела. Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! А она уверена, что эти лекарства могут, да? Дай мне руку. не время сдаваться? Угу. А! Нужно перемахнуть. Веревка порвется. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Завеление давайте дадим, пусть дождется. Держись, мы почти на месте. Ты мне так и не ответила. У тебя нет других шансов. Мы сможем. Она курс изменен. Рейчел, утешила, когда ты стала плохо. Кларису, господи. Буду звать ее Карлсон. Мне это больше по душе. Окей, okay. да, но <смех> <смех> да ну что? <смех> Мне кажется, их она уже пришел. <смех> Давайте поможем. Чтобы она сейчас не закашляла воздух и такое бывает лариса упала в расщелину почему там расселена написано мне интересно ладно этим двум двоим Ник Не вижу, что лезут но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам Здесь Приехи. Я не буду не отмыл, да. а, ну, что, ты тоже не отмыл, да? Ну ладно, я тогда с то, что оставили да? У -у -у. А завтра уже тогда Пока развлекаются без нас, я случилось? Но Пока, друзья, я этого решил. Прием. Не зевай. Ой, что такое. Ага. Введение открыто у нас. Так, классно, ясно, понятно. Мы профукали этого персонажа. Давайте посмотрим все здесь. Что у нас есть здесь? А? Вон что-то светится, вижу. Давайте придемся. Вон еще что-то светится. Это что у нас? Это не рабочее радио или что-то? здесь у нас ничего нету так, кружка что-то карта что-то карта у нас здесь какая-то карта ну, а почему я не могу ее откинуть а все Во. умные черти тут ложное место раскопан для грабителей угу. Знали, что здесь их ждет нечто особенное пока чисто если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если приступ оптимизма, лейтенант, ага. мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Есть такое. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу, сравняем сейчас. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт, Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Ну есть такое. Так, а мы куда ушли? Значит, там мы там были. Ну давайте пройдем в эту сторону, что ли? О, вот что-то еще лежит. Дневник. Каталог находок. Ван Хейтин. Вот открыть нельзя. А, во, можно открыть его. Все большие находки так или иначе связаны с проклятием Нарам Сина. Это проповедь об отношениях между богами и царями. Диатируется периодом Третьей Династии Ура в Месопотаме. Нарам Син был... Акадским царем, внуком, внуком Саргона древнего, основателем Акадской империи. Исторические хроники изображают его набожным человеком, подчиняющим богов. Однако персонаж из истории о проклятии сильно от этого отличается образ. Нарама сынов в мифах был подобен и покинутому богами. Он гневается на них, а затем идет на них войной. Такое богохульство не остается безнаказанным. На Нарам на Сина обрушивается проклятие, первым из которых становится вооруженный горных племен путиев. Эта война приводит к голоду, который уничтожает народ Нарамсина. Сина. Мораль истории в том, что человек должен покорно принимать страдания каким бы. Неясным мне казались. Замуж у богов. Нарам Сина должен был смириться с состоянием развязанной войны с богами. Он начал бой, который не мог выиграть. Так, туда мы не можем. Только туда можем, ясно. И об их находках никто не узнал. Сопутствующий находки А29 глиняная табличка Акада без указания даты. На одной стороне линопись, посвященная песну для защиты от злых духов. Глиняная табличка со звездами вместо пения, без указания даты. Созвездия похожи на кита, эти звезды имели какое-то значение для жрецов храма. Фрагмент гемонитовой цилиндрической печати украшены вертикальными рядами к линописи. Вокруг изображения больш... большого гутийского города. Оказывается, верили, что гуси были дем... демонами. Эта находка говорит о том, что они были более развиты, чем считали ранее. Так, ладно, назад. Уберём дневник. Ну давайте посмотрим, что еще есть. Оттуда вам мы пришли. Вот здесь что-то подсвечено. Тоже какой-то камень. f 37 Пабличка с сражением. Ясно, понятно. Пабличка со сражением. Еще какие-то записки. Ой, даже не записки, какой-то план счетов. История болезни, имя Мэри, возраст пол, так 30 декабря в 2 минуты, температура 38,1 повышенная, фотоотделение 230 миллилитров, здорово, 0,303, температура 38,2 пульса 52, пациент сознание сознании бредит, 11 в днях, температура 38,3 повышенная, фотоотделение, желудочность бредит, жаропонижающе не действует, 12,15, температура 38,3. 38,3 пульс 165 Ненадолго приходит в сознание. говорить, что видела тьму и ощущает кра красный вкус, теряет сознание. 1645 приходит в себя, кричит о чудовищах, во тьме лихорадка и желтушность усиливается. 6.00 температура 38,2 и пульс по-прежнему ча части около 150 спит. Ничего два дня после контакта с созданием... Так, понятно, это типа симптомы. Ну, ну нормально. Так, давайте еще вот этот вот... Учекаем. Вот, Адрес Ван Гейт, ну, для каталога. Посмотрим. украшенный, ну, Так, и знал. Образец. Не подчиняется известным законам биологии. Как долго эти существа жили у нас под ногами, они просасывают каждые несколько веков, чтобы охотиться на нас. Акадцы знали о них из легендов предков. По Азусю явно служит их изображением. предполагаю, что их нападение послуживает основой прикоры для всего человечества. Древний миф, пронизывающий руиз... все культуры. Крылатый демон, рогатый сатир, минотавр, вампир. Ага. А почему то минотавр был написан. Нам что еще с минотавром придется встретиться? Вы меня тут не пугаете, да? Так вот, камешку мы осмотрели. Здесь мы что. ты еще ношок. На, а, дневник мы уже посмотрели. Дневник мы уже посмотрели. Да, туда нас не пускают. Ну, значит, пойдем к радио. Наша единственная надежда. О, плитичка. А, по-моему, мы смотрели уже. Пам -пам. О, там тоже что-то И здесь какая-то лестница ведет наверх в тупик. Ладно, это довольно-таки обидно то, что нас в тупик ведет. Давайте вот так осмотримся. Так, 29 декабря. Пульман говорит, что ради неразборчивого почта отрезать нас от внешнего мира. Аллен обладает неразборчиво, Я ее, видно ей по-прежнему не доверяю неразборчиво, но без доказательств. Вот Под подозрительными остаются все, пока я могу лишь раз... разместить часовых. 30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения. И обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Когда ага. а глаза Брэдшоу загорелись, и она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Брэдшоу поспешила удалиться, и спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. Ага, ясно, понятно. Это интересно довольно-таки было. Значит, значит, значит, так что у нас тут есть, что мы имеем? Да ничего мы не имеем, по Кроме того, что они становятся вампирами. Но мне вот интересно, почему одно крыло было нарисовано как крыло ангела. В том рисунке. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Сейчас наши техники наладят. Куда курит. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Бля, куда я зажигалку дел? Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигналы и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мервин. Он бы смог. Ясен хер. Мервин. Что поделать? Мервин, мервин. А как думал, мы, мы вначале потеряли, да? Они близко. опять курс изменю. Ну скрас у меня курс изменяется. Эти уроды живут в а надо им помешать. Нет. Эти уроды могут помочь вам шортить. Ты издурел? Они наши враги. Значит, ты еще не видел их. Здесь ниже демоны. Вот они наши враги. Салим, ты бредешь. Послушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Какой рот иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты послушай. Иди за мной или можешь подохнуть тут? Выбирай. Мой Стоп тебя. Стэн, я иду. Почини уже передатчик! Мне нужно время! Ага. Понял, что сейчас будет. Я так понимаю, здесь еще есть высшие и на передней нижней твою душу. делаешь, лейтенант Фатахо? А? Блин а Ты подчиняешься мне а Ты их не слышишь, надо уходить отсюда Затнись Обойдем его От него иначе не избавиться! Давай. Вот. Ну что, ну, чуть-чуть дальше будет-то? Он перезаряжается. А много ли у него Ходи. Удивительно, как что-то все вы перенесли, и Да идем и же нажал. Угу. Давайте сейчас не профукаем. Нажал. Так, так, так, что сейчас будет? дальше? не могу прицелиться. Ну я не хочу его убивать. Там же лишней помог... подмога не будет. Ну все повалит, вот правильно. Ага, как обычно Развигайся они свалили. Давай! А -а -а! Давай! Давай! Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Давай! стой. Рейчел? Рейчел вернулась. Ты жива? Не веришь, солдат? Где Эрик? Его убили. Он мертв. Блин, вот Эрика. Жалко, профукали. Он мертв? справишься, Рейчел. Он заслуживал лучшего. Ага, сострадательных, которые Рейчел... скажи. Его застрелил один из иракцев. Этот иракец еще жив? Да, и он близко. Ну зачем это было заговорить? Думал ты мертва. Кто еще выбрался? Мало кто. Мервен мертв. Эти твари достали Джоуи. Кларису. Что такое? Ау. Кларису заразили. Эти монстры как-то залезли в нее. Мы пытались подняться сюда, но она разбилась. Я уже усвоил, что в этом месте мертвые угу. тихо не лежат. Да-да. Опять они. Пушка? Я бы не доверял пушку. Да! Отступаем к храму! Угу. Все генераторы в багажник. Ну давай, давай, давай, в лучших законах жанр. Нам нужен генератор, без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! Они уже внутри! Значит больше не впускай, даже по приглашению! Вот то тех мало! Здесь заминировано? Недостаточно! Угу. Я ж не думал, там нужно было, блин, выборить и написать «вздать». Генератор. Эти твари реально хотят прорваться! Надо срочно врубить генератор, иначе жопа! Вот реально, естественно, где сейчас находится эракция. Суки лезут внутрь! Не выдержит! Это все, что вы можете! Это не выпендривайся Прорвались! Эти твари еще хуже грыз а -а -а. Почему это что-то было? Рейчер Ой--мо. Ой, ой, ой. Тупая куча говна. А что так пугать-то? Я что испугался, блин. Фу, пулемет. О, я кажется понял ее идею. Я И поддерживаю ее. Возражений нет. Можно убедить больный фастер? Давай держать белый фосс. Они прорывают периметр. Если есть идеи, так давай, делись. Давай, давай. Должно быть что-то. Стоп! Да! Бежим в катакомбы. Надо идти вниз. Вниз? Вообще-то выход. В другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь. К восточным воротам. <звы> <звы> <звы> <звы> О-моё! Угу. Да, вступить Выстрелить Вступить Выстрелить Вступить Да смысл не стрелять, если их только полом можно убить? Страх Ага Бензин Большой. давай вали, вали, вали, вали. Ник. Ага. Ага. И чё будет дальше? Здесь заряды не бики, не бики, здесь заминировано. Мины! Мины! центру центр идем по центру ну да мы же эти края заминировали да да да мы края заминировали так так так так так так так забегаем отлично рейшл мы, мы сохранили по А теперь надо валить. Жал угу. жертвоприношений. Ой, ё-моё, куда мы попали? Это пипец. Тихо. Их слышно? Взрыв нас отрезал. Идем дальше. Ага. Теперь Иракт нас подводит. А теперь он нашего убьет. А этот так понимаю, Эй, что мы, мы его... Ну, привет. Мой друг недоволен. И я заметил, что там было. Твой друг какой-то слишком нервный. Прям бесит меня. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. Да, отпустите оружие. Не послушайте, я ему голову выстрелю. Это очень плохая идея. Ты не в том положении, чтобы говорить. Да не стреляйте его. Ну давай, рискни, блядь. Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли э, форму какой страны одеты. Наш Абан! молчать! Это он? Не надо. Это он? Речь. Он убил Эрика. Это он зря. Предлагаю просто захуярить этих уродов. Нет. Он Ник, что думаешь? Помочь? Даже не знаю. Нам нужна их помощь. Это враги, Ники. Я не верю никому из вас. Этого я и ждала. <клево> <клево> Это они! Надо открыть эту дверь. Чего вы стоите? Ну! А Даже не думай. Твое сказание, да? Джейсон, враг нашего врага, друг! Вперед, ну давай! Ага. Садим, Боже, вперед! Ай. что ты сделал с полковником. Не было выбора. Выбор есть <звы> всегда. Как сказал бы этому ответственностью. А вообще, куда они сейчас идут-то? Ну, мне нравится то, что все примири примирились. Только еще троих не хватает. Вот жалко. жертвоприношений блин. блин честное слово это худшее место во всем мире упана вампир еще один вампир А, да. А, да, да! Ай-яй-яй-яй! Да, да. ники ки ки Не-не-не-не! Только не его! <связано> Я его вам не отдам! Кто это? Чего он себе Ты был прав. А ты не верил. Да стреляй же уже, ты что думаешь? Ой, это, это тот самый стражник, что ли? Да ну на. Красивый, шмаляй ему в голову. Разбега. Что такое раз? а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. <свы> Я не то подумал. <свы> <свы> Блин! Я думал, он его колом втащит. Не это самое, залим. <Слышко> Нормально. Не отдадим салиму. Нормально, салим будет жить. Ага, курс изменен, что такое курс изменен. Ник был ранен. Окей. Салим был ранен. Окей. Аллах, помоги. рядом. Ух, как его перебросило-то. Там же позвоночник можно легко сломать. Валим, валим, валим, валим, валим, валим валим все. Опять цели ранили. Колла, вставай. Командиры бросили, что ли? Ну, моё его спасать никто не будет она а тебе чувак Блин. ладно полковника мы бросили двух полковников потеряли уже и дети было бы хорошо Думаю, не было бы в самый раз уметь всех, всех ребят. И почему все они мне сказали, что их можно убить только колонн в сердце. Вот это вот я не понимаю сильно. Вот реально он мог бы сказать, бить убить нужно колонн в сердце, чтобы их убить. А этого чувака погрызли. Его погрызли. Не связывайся с морпехами. Или это он его погрыз. Так, обнаружить тебя. это сразу? Давайте обнаружим тебя. Я пришел с миром. Да кто? Ага, от нас. Не с места, сука. Это что такой злой-то? Успокойся, а. Ты один? Кто еще выжил? Все произошло быстро. Думаю, тут только мы. Только мы, да? Вот это заебись. Давайте заверение. Я не желаю тебе зла. Клянусь. Еще бы. Винтовка-то у меня. Жить надоело? Сказал чужак с ружьем. Угу. Так, осторожно. Мы можем быть союзниками. Не нужно дружить. Можно быть союзниками. Ага. Ладно, это меня устраивает. Давайте, пойдем вместе. Тем более, он, блин... Что он такой злой, этот чувак? Реально, вот, нервный. Он вроде сам обнаружил себя, не стал засаду делать. Так не знаю, кто. Окей, окей, окей, окей, окей, окей. Все опять разбились, командиры только съели. Если ты в мою сторону хотя бы глянешь Коса, можешь не сомневаться. Я тебя прикончу. Вроде союзники. Это болван не испугает убийцу вампиров. Угу. Он тоже убить вампиров назвал, нормально. Вроде иначе не пробраться. Один держит ворота, чтобы другой смог пролезть. Ну давайте. <шевес> <шевес> <шевес> нормально. А? Пошел. Ты в порядке? А, серьезно? Тупик. Я найду другой путь. Угу. Ага, Салим у нас один. Зажигалку причем. Нормально. Думаю, тут пройдем. Мне надо расчистить отсюда. Побыстрей. Твари могут быть повсюду. Есть идея, с чем мы имеем дело? Это вампиры. Не может быть. Мой отец говорил, если что-то выглядит и пахнет как говно, то это оно. Можешь mm -hmm. даже не пробовать. Поверь мне, это вампиры. Надо объединиться, чтобы выжить. Да, очень похоже на то. Иди. Еле-еле. На спасибо как <связи> бы рассказал, что ему одного лабиринта удалось убить колонку сейчас Опа Опа Опа-на. опна опна опа-на, опна опна опна опна так опна опна опна не опна опна это хороший поступок или плохой поступок? Блин, кто-нибудь может написать в комментариях? То шарик. Что ты сделаешь первым делом, когда мы выберемся? Приду к а сыну. Игрок. Ну... Нет. Да. Давай. Мерт, я был рядом в ее последние минуты. Молил ее о прощении Богом забытой мечты за то, что поставил свое тщеславие выше, выше нашей любви. Когда, конец всему, я понял, что она, она заставляла меня поклясться покорить это место. 9 вечера. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка, перевернув брошь. Я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Угу. Не тели это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Упона. Но это была уже не моя жена. Интересно уже. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня, и только пручи плетки спасли меня от его ярости. Угу. Понятно. Ладно, назад. У тебя вроде и есть голова на плечах. Объясни тогда, какого хрена ты воюешь за Саддам? У нас было выбора. Угу. моим господин поломокник добрый он помог мне так сложилось в любой другой день он бы пулю в тебя всадил р 32 такой okay. жертвоприношение Ладно. Они хоть и дружились. Что означают знаки на твоей шляпе? Да ничего. Тебе это что? Да просто поддерживаю разговор, друг мой. Выясни это, наконец. Мы не друзья. Угу. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Ха. Слушай. Однажды человек построил свой дом на берегу реки. Пришел паводок и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене. У нас всегда достаточно рыбы. Mm -hmm. Твои люди решили воевать, Джейсон. Mm -hmm. Думаю, нам пора побыть в тишине. Mm -hmm. А, надежно узнать, у нас mm -hmm. Господи, как эти кутаешки сложно прокидываются. Ой, ёбараса, ты у нас там вылезло давайте его шахнем а -а -а, ой а она сама дверь открыла да Чеше будет, что будет, что будет. Во, минус еще один. Станет надеяться больше. Думаю, пора валить отсюда. Да мы давно так думаем. Ладно, хоть кого-то мы спасли. Опять гробницы. Хотя это ритуальный зал для приношения. Mm -hmm. <coughs> а вы вот сейчас куда мы выйдете? Здесь судя по всему уже были официальные. Я думаю, это лазарет. Лазарет? Может пригодиться. Но не ходи к Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку. Пожалуйста. С такой умный, да? На будет языка шпарить нормально. Химическое оружие уже близко. О, фоточка. Заметки скрытия. В желудке образца обнаружено значительное количество крови. Анализ крови показатель высокое содержание адреналина. Организм питается сахаром селяю ужас в свою жертву, доза адреналина нападает. Ага. Ага, Чувствую, дозу адреналина нападает. Значит, короче, нужно не пешевать. О, опять что-то. У них так много кружек-то Зачем они оставляют кружки на этом? Так, история болезни, имя мэрия. Так, 7, 7.30, температура и пульс... Опасно в высокие более 38 градусов 170 в минуту пациент в основном без сознания иногда просыпается и кричит под отделение продолжается запас из раствора на исходе замечено движение под кожей жертвы в районе надпочечников Р рекомендует диагностику операции но я боюсь своим может ее не пережить 8-10 температура 38,6 пациент теряет силы движение под коже усиливается политические пар организмы окей давайте еще смотрим что здесь еще что у нас может быть ну что-то же может быть вот в камере допустим и что-то записка итак, так лагерь охвачен лагерь охвачен волнением рабочие пропали о а леди брэдшоу но я догадываюсь, она жаждет той же судьбы, что она хочет стать. 1 января 1947 года, час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Угу. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их иск. Кроу направил свой пулемет в сторону Катакомб. Мэри Блин. была права. Надеюсь, за эту музыку монетизация не, не снимут. Нам остается только одно: обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними, они не должны покинуть это место. посмотрели здесь что-нибудь еще есть о тот самый вампир он еще жив интересно жив не жив или сдох с города? или расту там что ничего есть нет не хватит там, допустим следующий таймер да нам нельзя Но здесь вот что еще может быть его а это что такое что там есть ну и душу пушки порой пугают по силе ладно я не понял что это но, допустим Пещеры? Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. Угу. А ну погоди? Ты что, думаешь, они живы? Да ты оптимист. Что еще остается? правильно сделал вдруг живы вот спустились блин водопадик откуда здесь фотопад И, честно говоря, его что этот вот, вот про дом у озера не понял. Твоя жена. Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Mm -hmm. Я не знал, что капитан был женат. Тот ублюдок, который был с тобой. не выжил. Тем лучше. Одним врагом меньше. Когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах. Жалеть не про меня. что дальше будет. И куда это мы теперь попали? Здесь на каждом шагу сюрпризы. Ну а все там тут растут? Вот что прикольно. Мы сейчас будем спускаться к высшему вампиру. Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Видишь подъемный трос? Археологи туда спустились. И вряд ли выбрались назад. Поэтому мы тоже туда спустимся. Лебедка работает. Нет. Нет? Мы туда не пойдем. Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Они близко. Поджигай. Безумец. Если у вампиров есть много, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Угу. Салим не с тем оказался. <свистит> ну, пипец. Фиски. А что мы потом потеряли, нету? Все я понял откуда то откладывание было. А нет, не понял. <звы> Кстати, я вспомнил где этих первых видел, я ведь видел же. Древний ужас. Пробудился О! от сна Опять он. и жаждет крови. Ох ты, Посмотрим, сколько их поглотили тени. Давай посмотрим. Одна возвращается к свету, а другой остался во тебе. Бедный эрик. эрик. Эрик, Эрик. Жаль. Впрочем, Эрик однажды обманул смерть на том шоссе, и, возможно. Смерть, наконец, настиглый. Это чему? Будем надеяться, с сержантом Кейм не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездной редко могут рассказать, что до Джейсона и Салима заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Скорее предпочтут нанести удар. Не хочу прослыть негостеприимным, но время yeah. не на нашей стороне. Uh -huh. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой или похороню возле нее их останки. Uh -huh. Очень интересно, спасибо. Опять? Боже, Эрик, сколько можно? Дело во мне. Я так решаю проблему, и мне надоело тебе это объяснять. Да, да, это моя жизнь, и я здесь ставлю условия. Чего, что ты сказал? Я не вовремя. Охренеть, как не вовремя. Просто ты просила файлы, я принес. Потом. Сказала, потом. Я не хотел тебя расстроить. Это не ты. Ладно, всем спасибо за просмотр. Основную часть продолжим. Что все?